всем добрый день всем салам алейкум вот приехали в группу компании завгар закупить технику так скажем техника оправдала свои надежды Мы уже приезжаем второй раз сюда и в будущем надеюсь будем приезжать также закупать эту технику менеджер по продажам нас встретил очень хорошо приятно было познакомиться всем благ всем всего хорошего